Бангкок сменил официальное название на Крунгтхепмаханакхон. В переводе это означает «Город ангелов – великая столица». Власти Таиланда решили сменить официальное иностранное название столицы государства Бангкок. Теперь город будет именоваться Крунгтхепмаханакхон, что в переводе означает «Город ангелов – великая столица». Королевский ученый совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц, чтобы они соответствовали текущей ситуации. Столица Таиланда всегда называлась на тайском языке Крунгтхепмаханакхон, а английским названием исторически считался Бангкок. В совете подчеркнули, что название предназначено только для официального использования, и Бангкок может и будет использоваться.